Всем привет дорогие друзья! С вами как всегда Белыч. И сегодня у меня на обзоре оказался относительно новый корпус от компании Fractal Design, это Define 7 Compact. Полноразмерная версия этого корпуса, а также версия Excel, вышли уже более полугода назад, а вот ее меньший брат появился буквально 3 месяца назад. И наконец-таки у меня дотянулись руки сделать на него обзор. Итак, как вы, наверное, знаете, компания Fractal Design любит делать укороченные версии своих полноразмерных корпусов. Здесь, например, знаменитые Meshify S2 и Meshify C. С виду кажется визуально, что они одинаковые, однако по длине они отличаются почти на 13 сантиметров. И в новой линейке Fractal не стал уступать от своих традиций, компакт получился на 12 сантиметров короче и при этом на 3 сантиметра тоньше своего старшего собрата. А если сравнивать его с excel вариантом, то и того более. Ценник у него также меньше, порядка 90 тысяч против 12-13 у старшей модели. Ну что ж друзья, давайте смотреть на него более детально, начнем пожалуй с верхней крышки. Она тут глухая, легко снимается и имеет предустановленную шумоизоляцию, что очень даже хорошо. Как вы увидите далее, шумоизоляция тут стоит почти везде. За шумкой мы видим как не парадоксально, но антипылевой фильтр. Он достаточно легко снимается и устанавливается, но вас наверняка терзает вопрос, а зачем он тут вообще нужен, если крышка у нас глухая. Дело в том, что в комплекте с корпусом есть вот такая вот альтернативная крышка с перфорацией, на случай если вы захотите сделать корпус более продуваемым, или захотите установить сверху систему водяного охлаждения. Нечто подобное мы видели у прямого конкурента n 7, а именно корпуса BeQuiet 500 версии, где производитель также давал пользователю некую возможность выбора. Как по мне такие альтернативы это очень круто и они дают пусть и небольшое, но все-таки поле для кастомизации. Также на верхней крышке разместились разъемы и кнопки передней панели, а именно два разъема USB 3.0, два версии 2.0, огромная кнопка включения, а-ля промажет лишь слепой, новенький разъем USB Type-C, ну и конечно же разъемы под наушники, микрофон и небольшая кнопочка перезагрузки, нынче она встречается все реже и реже. Ну что ж, друзья, первый полноценный антиполевой фильтр я вам показал, а вот второй, как вы уже наверное догадались, разместился под днищим корпуса. Но он мне понравился куда меньше, ибо он сложно встает на место, не всегда удается попасть в пазы с первого раза и вечно норовит проскользнуть чуть дальше, чем надо, и соответственно высунуться с задней стороны корпуса, но в целом по качеству изготовления он вполне себе хороший, с очень мелкой сеткой. Также снизу у нас находится очень высокие прорезиненные ножки, поднимающие корпус аж на 3 сантиметра над землей. Больше сказать про днище мне, честно говоря, нечего, интересного тут ничего нет, и мы переходим к передней панели. Она глухая, сделана из пластика, но имеет сверху покрытие из алюминия с интересной фактурой рисунка, которую видно под определенным углом. По бокам у нее находится отверстие, через которые в корпус и поступает основной поток воздуха. Если снять крышку, то мы увидим, что с задней стороны она имеет предустановленную шумоизоляцию. Тут же размещены небольшие фильтры вставки, которые выполняют роль антиполевого фильтра. И в этом плане компакт оказался несколько хуже своего старшего брата. В старшей модели крышка еще и открывалась, и за ней был установлен полноценный антиполевой фильтр, и также можно было поставить дисковод или скажем реабаз. В компакте же, оставив визуально морду корпуса в принципе такой же, они поменяли ее почти полностью функционально и упростили до уровня 10-1 детского сада. Кроме куска пластика, тут толком ничего и не осталось. Ну а за передней панелью скрывается 140 мм вентилятор на 1000 оборотов Второй вентилятор на 120 мм на 1200 оборотов разместился сзади корпуса Тут же мы видим заглушки на винтах под установку видеокарты и прочих PCI-устройств Ну и внизу быстросъемную рамку для крепления блока питания Как я уже говорил, это очень сильно упрощает монтаж, особенно в компактных корпусах как вы наверное заметили друзья, все компоненты корпуса снимаются очень быстро и боковые панели не стали исключением, они закреплены на вот таких вот пластиковых быстрозажимных деталях Передняя стенка корпуса сделана из закаленного стекла, но также есть глухие варианты и варианты с разной степенью прозрачности этого самого стекла, поэтому тут каждый найдет что ему по душе Задняя же боковая крышка имеет шумоизоляцию и за ней расположились элементы для организации кабель менеджмента. Есть стяжки по левой стороне, резиновые заглушки под провода, две салазки под жесткие диски и две под SSD накопители. Также есть стяжки по правой части, где проходят обычно кабели питания процессора, что очень даже хорошо. Ну и сверху над задней частью материнки имеется вот такой вот жолоб для размещения проводов. А вот под вентиляторы наподобие того который был у старшей модели тут не установили, очень-очень жаль. И хотя друзья, все это на первый взгляд и выглядит очень даже прилично, красиво и удобно но я прошу вас обратить внимание на вот это место, где прокладки проводов мешают салазке жестких дисков. К нему мы еще вернемся сегодня во время сборки. Что же касается внутреннего убранства корпуса, то тут ничего интересного нет, кроме, наверное, вот таких вот заглушек спереди на кожухе БП. Благодаря им при необходимости спереди корпуса вы можете установить радиатор системы водяного охлаждения почти любой толщины, в том числе и на 60 мм. Правда, для этого придется сдвигать или снимать салазку жесткими дисками вообще корпус вмещает спереди радиаторы на 360 или 280 миллиметров, сверху максимум на 240 и сзади на 120, по вентиляторам спереди 3 на 120 или 2 на 140, сверху 2 на 120 или 2 на 140, ну и задний 120 миллиметровый вентилятор уже как вы видели установлен также в корпус влазят видеокарты до 340 миллиметров а если убрать передние вентиляторы, то вообще до 360, короче засунуть RTX TX3090 в него вполне реально. По кулерам максимальная высота 169 мм, а это значит что большинство систем охлаждения тоже влезут без проблем. Что же касается используемого металла, то толщина его вместе с краской порядка 1 мм, это касается как внешних крышек, так и внутреннего каркаса, для современных моделей это очень хороший показатель, я бы сказал что выше среднего. Вот как-то так друзья, вот такой вот кейс, основной фишкой наверное которого является то, что он очень легко разбирается, буквально за несколько движений руками можно его разобрать почти до голого состояния, это очень удобно с точки зрения сборки системы. И да, что больше всего мне понравилось Так это то, что сверху можно снять Вот эту вот монтажную площадку Верхнего радиатора Что упрощает сборку в разы Ибо открывается доступ к труднодоступным местам Таким как разъемы Для подключения кабеля питания ЦПУ, верхние колодки Для подключения вентиляторов и так далее В общем, радости сборщика Не будет просто предела Упрощает сборку ПК и наличие Вот такой вот детальной цветной инструкции То, чего не встретишь китайских корпусов за 3-4 косаря. Но ну, а мы, друзья, давайте уже перейдем непосредственно к сборке. Итак, материнская плата встала в корпус без каких-либо хлопот. Залазки SSD хоть и простые, но достаточно хорошо и удобно крепятся. Хотя переплюнуть Phanteks с их резиновыми креплениями фракталу все же не удалось. Салазки жестких дисков имеют тут прорезиненные вкладыши, снижающие вибрацию. И с ними тоже проблем не возникло. Блок питания за счет быстросъемной панели тоже заехал и встал как влитой но вот когда дело дошло до кабель менеджмента то тут началась полная жопа помните то место рядом с салазками жестких дисков про которые я вам уже говорил так вот через него обычно проходит масса кабелей в том числе кабель материнки кабели передней панели и места тут катастрофически не хватает во многом из за того как размещены и сделаны сами салазки я специально не стал ничего красиво укладывать, дабы вы видели, какой бардак вам придется разгребать нет конечно разложить все красиво можно затратив при этом прилично времени и хреналион стяжек стяжки как говорится все стерпят вот только друзья основная цель современного кабель менеджмента заключается в том чтобы вы всем этим не занимались я показывал вам корпуса скажем от Fantex, где можно просто все схватить предустановленными стяжками и закрыть крышку здесь же к сожалению такого не получится ухудшают ситуацию и быстрозажимные крепления боковых стенок корпуса, то есть запихать, придавить и закрутить, как это можно было сделать на некоторых корпусах, тут тоже не получится. За все это я ставлю корпусу огромнейший минус. Ну у нас же после сборки, после установки обратно всех запчастей, фильтров, панелей, боковых и передних крышек, получился вот такой вот замечательный ПК. Так что давайте теперь, узнав и попробовав все это, подведем итоги по плюсам и минусам данного кейса. Начнем пожалуй с плюсов Мне нравится наличие альтернативной верхней крышки Хочешь продуваемый ПК, пожалуйста Хочешь глухой и тихий, дело ваше Делайте как вам больше по душе Вообще наличие шумоизоляции в целом стоит отметить как плюс Все-таки вещь это не дешевая, но очень даже полезная Модульность и возможность быстро разобрать-собрать я тоже запишу в плюсы Также отмечу и наличие полноценных антипылевых фильтров Сверху и снизу корпуса ну а за полностью съемную верхнюю часть корпуса, как я и говорил, все инженеры фрактал вообще попадут в рай. Ну и минусы, друзья, у корпуса тоже есть, и они весомые. Самый важный это кабель менеджмент. Лично мне он не понравился. Хотя вроде и стяжки есть, и резиновые заглушки. Но для корпуса подобного уровня протяжка кабелей с левой стороны корпуса в правую, к блоку питания и материнке, организована крайне плохо. Да и конечно стяжки все стерпят, и при желании можно разместить кабели так, чтобы все закрывалось и не выпадало, но... Корпус, друзья, стоит 10 тысяч рублей. И при таком ценнике вы вообще не должны думать о кабель-менеджменте. Для примера аналоги от BeQuiet, например 500DX или того же Fractal в виде Mesh of IC, стоят на 2-3 тысячи дешевле, а таких серьезных проблем с кабель-менеджментом они не имеют. Так что цену тут нужно тоже записать в минусы, она слишком велика за такое. Организация передней панели корпуса, а точнее отсутствие тут полноценного переднего антипылевого фильтра, как у старшей модели, и замена его двумя небольшими, мне лично тоже не понравилось. Они будут очень быстро забиваться пылью, в отличие от полноценного фильтра. Да и выглядит со стороны это будет не очень, потому что пыль будет оседать снаружи корпуса и портить его внешний вид. Ну и напоследок к отсутствие хаба под вентиляторы тоже запишем в минусы. Стоит он не так дорого, но а вот пользы от него достаточно много, особенно если вы решите установить максимальное количество вентиляторов. В целом же, если не считать процесс рассортировки укладки кабелей, то корпус оставил позитивные впечатления. Он качественно сделан, имеет хороший комплект поставки, удобные в сборке, однако хотелось бы ценник хотя бы в районе 8000, не более. И очень жаль, что многие фишки старшей модели не нашли отражения в этом малыше. Ну а если, друзья, вы решите себе купить данный корпус или его полноразмерную версию или версию Excel, или, скажем, корпус MeshifyC или его полноразмерную версию S2, которую мы сегодня упомянули, то ссылки на них будут, конечно же, в описании к ролику. Все ссылки будут даны в крупном отечественном магазине CityLink, который имеет филиалы в большинстве городов нашей необъятной страны. В целом тут очень даже демократичные цены в сравнении с другими крупными ритейлерами. Плюс есть доставка курьерам, если вы вновь боитесь выходить из дома из-за коронавируса. Так что если вам что-то понравится, то вы можете смело это приобретать. Ну а с вами как всегда был Белыч. жмите лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокол, чтобы не пропустить новые видео, будет еще много чего интересного, и удачи вам, друзья!